с вами еще посадим перцы, как я говорила, это перец рядки тополин, сорт, смотрите, в стаканчиках есть вот такие вот дырочки, через которые, соответственно, через грунт будет протекать вода, никакого поддончика как-то к этим стаканчикам не было, потому что поэтому я придумала такую конструкцию, это обычная коробка из-под детской обуви, в эту коробку я натянула на нее пакет салофановый. вот. И потом уже непосредственно ставим наши контейнеры. Когда мы будем поливать, лишняя вода будет оставаться в салафане и не будет протекать коробочку пустую. Соответственно, все защищено, все герметично. И сейчас будем насыпать нашу землю для рассады она. И после сажать уже наши перцы. я готова теперь наши перцы на руку. знаете кстати некоторые сажают прямо из свежего перца берут семечки маленько их подсушивают и сажают тоже как вариант можно сделать так но я все время почему покупаю семена Остаточки в еще останется здесь, вот так вот загнем и сюда можно надеть маленькую прищепочку или, например, зажимчик какой-то. Аккуратненько теперь наши перцы прячем. Не очень глубоко. Я по две посадила. Если взойдут две, потом какую-то одну слабую можно будет удалить. Вот так. И теперь, теперь это все пользуем водичкой. Готово. Теперь возьмем наши заготовочки и поставим на окошко. Вот здесь вот он будет комфортно. Здесь бывает солнышко. И пускай оно потихоньку все начинает прорастать. Через 10-14 дней должно а, будет вырасти. Здесь у нас томаты. Также я их поставила на окно. Будут стоять и ждать солнышко по мере... Того, как земля подсыхает, Отрываем. поливаем а вот так подончик Трогаем пальцем, мокрая земля или нет. Если сухая, то поливаем. Соответственно, тут таким же образом. И на окошке у меня уже посажено на кухне. До этого я сажала. Покажу вам сейчас. Вот у меня здесь такая грядочка, которую можно будет есть в ближайшее время. Здесь у меня лук который уже наверное, 5 дней сидит вот у него уже появился лучок, также здесь чеснок чтобы добавлять салаты и я высадила укроп который уже взошел и тоже очень быстро растет и скоро можно будет его также использовать салаты а здесь вот в этом контейнере у меня посажен перчик так что он тоже ждет, когда взойдет Потом его можно будет пересадить какие-то стаканчики или прям непосредственно потом уже в грядки Посмотрим, как что пойдет. Так что сегодня мы с вами посадили наш, нашу рассаду. Если понравилось видео, обязательно ставьте пальцы вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Будем дружить, общаться и всем пока!